Зеленский спалился. Президент Украины совсем не тот, за кого себя выдает. После всего, что оккупанты наработали в Украине, может быть, только одно ставление до России, как до держави террориста. И до речі, саме с этой точки зрения варто визначитися зі ставленням с до громадян России. Я благодарю Чехії, державам Балтии и иным странам, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе, щодо питання про візи для громадян держави террориста. Визовые обмеження для громадян России справедливы. Все захисники европейских ценностей имеют на них наполегать. Такая тема у этого видео, ну потому что, на мой взгляд, он реально спалился. Я имею в виду Зеленского. И сейчас я объясню, почему я так думаю. Прежде чем э, рассказать, в чем суть данного видеоролика, хочу сразу сказать вам, что я сам белорус и несомненно я поддерживаю народ Украины в этой. Кровавой войне, которую развязала против Украины Российская Федерация. Я уже достаточно много снял видеороликов на тему войны в Украине и на тему всего, что с этим связано. В большинстве этих видеороликов я в основном говорил о тех теневых структурах, которые замешаны в развязывании этого конфликта. Также о том, что Путин, на мой взгляд, является никем иным, как агентом, тех самых глобалистов, которые за всем этим стоят, и человеком, который планомерно разрушает не только Украину, и даже не столько Украину, сколько Российскую Федерацию. Ну, естественно, по приказу тех, кто стоит выше. И война в Украине — это самый главный инструмент этого разрушения. Часто мои зрители просили меня высказаться по поводу того, что я думаю о президенте Зеленском. Ведь, по мнению многих моих зрителей, он также является марионеткой глобалистов, если не их агентом. Это не удивительно, что многие из тех, кто меня смотрит, так думают. Ведь большинство по статистике из тех, кто меня смотрят, смотрят меня из территории Российской Федерации. На втором месте идут зрители из Украины и потом уже все остальные страны. Поэтому, конечно же, то, что я скажу сегодня, понравится далеко не всем, но то, что я вам расскажу сегодня, это крайне важная информация, жизненно важная информация, о которой очень серьезно стоит задуматься, в первую очередь украинцам. Дело в том, что до недавнего времени я уважительно относился к президенту Зеленскому. Ну и не было особо никаких поводов подозревать его в том, что он осознанно действует в интересах глобальных элит. Но недавно все изменилось. И изменения эти произошли после интервью президента Зеленского, уважаемому американскому изданию The Washington Post, интервью, в котором он предложил, а вернее призвал страны Евросоюза перестать выдавать визы гражданам России и Белоруссии. Визы как туристические, так и рабочие. Что это даст нам? Это единственный способ повлиять на Путина, потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его население или нет. Больше ему ничего не угрожает, поэтому когда его население будет давить на его решение, тогда будут и результаты война закончится это очень понятные санкции они очень простые дело не в деньгах не в газе или трубах и не в том что зимой у немцев не будет тепла просто закрой границы на год и увидишь результат из-за того что две эти страны по сути участвуют в войне против Украины. Ну, Россия напрямую, а Беларусь как бы косвенно. Потому что Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для совершения агрессии против Украины. Ну и, соответственно, объясняет свое предложение президент Зеленский тем, что вот нужно запретить выдавать визы, и тогда те, кто хочет уехать из России, уехать не смогут. И соответственно устроит там революцию. Более того, он пошел дальше, он призвал не только перестать выдавать визы тем, кто находится сейчас в России, а и вернуть в Россию тех россиян, которые уже уехали ранее из Российской Федерации. Опять же, для того, чтобы они в итоге там начали выходить на улицы, устраивать бунты, протесты и совершили революцию. В Евросоюзе начали обсуждать запрет на шенгенские визы россиянам. Обсуждается в рамках седьмого пакета европейских санкций. Зеленский потребовал от стран Запада закрыть границы абсолютно для всех россиян. Рига и Таллин побежали даже впереди общеевропейского паровоза, который, правда, вскоре нечем будет топить. А вот эта мера, о которой, собственно, было внятно и членораздельно сказано, всех россиян не пускать в европейские страны, всех, подчеркиваю, без всяких там передергиваний, было сказано внятно, всех вне зависимости от позиции за Путина, против Путина, всех россиян не пускать. И более того, было сказано, всех россиян вернуть в Россию, пусть свергают путинский режим. Вот это было сказано внятно и членораздельно значит, является вот эта мера, если она... Ну, она невозможна, потому что вернуть всех россиян в Россию, значит, возникает вопрос, а те, кто там давно живет, а, значит... Да белого... нет, ну это вообще, вообще нереально, И... поэтому... ничего. Простите, одну секундочку, это было сказано. Это было сказано, причем это было сказано на сегодняшний момент главным моральным авторитетом в мире, потому что президент Украины Зеленский на сегодняшний момент является... Ну, ведущим моральным и политическим авторитетом в мире, благодаря тому, что он является президентом, героически сражающийся с фашизмом страны. Ну и, конечно же, белорусов это все тоже касается, потому что, еще раз напомню, все трубят про россиян, то, что россиянам там запрещают э, визы выдавать и так далее. Э, но не только россиянам, белорусам тоже. Вот, к примеру, Литва и Эстония уже перестали практически выдавать визы белорусам, как и россиянам, соответственно. Ну и вот в конце августа э, на уровне Европейского Союза уже встретятся э, министры иностранных дел всех стран-членов Европейского Союза и решат, э, будет ли это введено по всему Европейскому Союзу. Против? Как россиян, так и против белорусов. Возможность запретить гражданам страны-агрессора выдавать визы министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят уже в конце августа. Виктория Сенько, Регина Филоненко. Специально для информационного марафона Freedom. телеканала А.Юэй. Казалось бы, безобидное призвание, да, адресованное Европейскому Союзу эм, с целью запретить россиянам и белорусам выезжать за границы своего государства по тем или иным причинам, это призвание идет на руку в первую очередь Кремлю. И вот это заявление Зеленского в первую очередь подталкивает меня на мысль о том, что э, ну, Зеленский реально осознанно может действовать в интересах глобальных элит, которые стоят за всей этой войной в первую очередь, ну и за другими глобальными событиями, которые происходят на нашей планете в последнее время. Возможно, он действует по указке самого Путина или тех, кто стоит за ним. Это не суть важно. Очень важно то, что данное призвание действует кардинальным образом против интересов Украины. И сейчас объясню почему. Отбросив все эмоциональные моменты и желания любыми путями наказать россиян, давайте попробуем объективно взглянуть на эту ситуацию и разложить все по полочкам, итак, первое, главная причина, по которой президент Зеленский призвал европейские страны и они начали к нему прислушиваться в плане ограничения или лишения возможности россиян уезжать за пределы России и белорусов заключается в том, что они якобы устроят революцию, если не смогут выехать в Россию, к примеру, устроят революцию, да. Чушь полная по той причине, что никогда в человеческой истории тотальный режим не удавалось победить. В такой ситуации, которая сейчас в России, как в России, так и в Беларуси. В первую очередь потому, что все те лидеры, которые необходимы просто-напросто для того, чтобы был хоть хотя бы шанс на какой-то более-менее вменяемый и массовый протест, все эти лидеры либо выдворены из стран, как России, так и Беларуси, либо сидят в тюрьме и лишены возможности повлиять на что-либо в стране. Мы с вами э, прекрасно понимаем, что... Версия, там, что приедут или останутся в России несогласные, которые свергнут путинский режим э, в условиях, когда порядка 8 миллионов армии э, э, тех, кто э, готов в любой момент уничтожить любое количество, хоть миллион вышедших, э, там, площадь тянь а покажется просто легкой прогулкой по сравнению с тем, что путинский режим готов устроиться с несогласными. Это абсолютно несерьезно. Никакого шанса на свержения фашистского тоталитарного режима изнутри не существует. Об этом свидетельствует вся история 20 века. И в такой ситуации максимум, на что можно рассчитывать, это выход каких-то мелких групп людей в разных городах страны, там, России или Беларуси, неважно. Ну и, соответственно, эти группы жестко будут подавлены в тот же момент, когда выйдут. Кто-то из них будет, возможно, убит, кого-то посадят в тюрьму, и все на этом закончится. По той простой причине, что для того, чтобы организовать какой-то протест, нужно в первую очередь подпольное движение с определенными предводителями. То есть с людьми, которые будут вести за собой это движение. Без этого ничего организовать просто нереально и примеров тому в человеческой истории уйма. Если взять последний пример, это вот протесты в Беларуси 2020 года. Там тоже планомерно посадили всех лидеров протеста, и что с этого получилось? Ничего не получилось. Украинцы, возможно, мне сейчас скажут, что да вот, мы в свое время устроили несколько майданов, и все у нас получилось. У вас была абсолютно другая ситуация, друзья. Вашему протесту дали разгореться, осознанно или неосознанно, я не знаю. Но у вас все получилось только благодаря тому, что протест уже был разожжен до такой степени, что потушить его было просто невозможно никакими силовыми методами. В то время как в России и в Беларуси сейчас люди по сути находятся в оккупации, особенно если мы говорим о Беларуси, это актуально. И... Малейший выход на улицу, даже просто с белым листком бумаги в одиночку, может стоить вам как минимум свободы, а то и жизни. И жизни, понимаете? Это можно говорить и о России, и о Беларуси. Так тогда в таком случае о какой нахрен революции, массовых протестах может вообще идти речь? Особенно, если мы говорим о, о тех людях, которые хотели уехать э, из России, и расчет ведется именно на то, что они устроят эту революцию. А загранпаспорта, хочу вам напомнить, к слову, имеют по статистике сейчас около 25% граждан Российской Федерации. То есть подавляющее большинство вообще не думали никуда ехать и никогда не были за границей. А те, кто думали уехать там, на отдых или просто сбежать из России, это, как правило, те люди, которые не поддерживают Путина и его режим. Вот реально, по кому бьет эта мера? Мы с вами прекрасно знаем, что загранпаспорта на сегодняшний момент имеет менее 25% граждан. Менее 25% граждан. Основная часть людей, которые так сказать, составляют поддержку Путина, это люди, которые никогда в жизни не выезжали за рубеж и не собираются выезжать. То есть это удар мимо цели, мимо основного электората Путина. Если речь идет о, так сказать, группе поддержки Путина из числа его окружения, из числа представителей власти, то это тоже мимо цели, потому что они все давным-давно под санкциями. Значит, по кому бьет это? Это бьет по тем людям, которые в основном собираются там, либо бежать от путинского режима, спасаясь от э, преследований. Либо э, это те люди, которые собираются уезжать, потому что они здесь в России не могут реализовать свой творческий потенциал. Там 175 тысяч э, айтишников, которые уже сбежали. Значит, что их вылавливать, обратно возвращать или не давать возможность тем творческим людям, которые собираются, э, то есть это что означает? Вот если этих айтишников, но ну, представим себе, вернуть в Россию. Это будет лучше для путинского режима или хуже? Ну совершенно очевидно, кого-то в тюрьму посадят, а кого-то в шарашки загонят. И они будут работать на путинский режим. Так чего добивается президент Зеленский такими запретами? Того, чтобы эти люди начали поддерживать Путина и его режим? Того, чтобы когда начнется мобилизация всеобщая в России, а она начнется, я в этом практически не сомневаюсь, Президент Зеленский добивается того, чтобы этих людей забрали на войну, пусть даже против их воли. Поставили за ними на поле боя заградотряды, чтобы они не могли сбежать. И чтобы заставили их идти убивать ни в чем не повинных украинцев. Вот такая политика выходит у президента Зеленского сейчас. Так по чуду он пляшет и по чьим приказам он э, выдвигает такие вот требования. Мне очень интересно. И сегодня у пропаганды, у идеологов этой войны появился просто лучший союзник в виде европейских политиков. И их риторика, она, конечно, просто лучший подарок Путину. Потому что если в начале европейские политики подчеркивали, что они борются именно с Кремлем, то теперь, судя по риторике, они борются именно с русскими, вне зависимости от взглядов и убеждений. То есть наказать хотят не тех, кто развязывает войну и тех, кто эту войну поддерживает, не тех, на ком сегодня держится режим, а всех граждан России. Буквально заявляя, мы цивилизованная Европа, а вы варвары какие-то, так что мы от вас решили отгородиться забором. И я уверен, что в тот момент, когда подобные заявления зазвучали, в Кремле раздались хлопки. Мигом были раскупорены бутылки с дорогим шампанским. Лучшего и представить было нельзя. Путину теперь не надо даже думать о том, как остановить отток мозгов и капитала, как закрыть страну, как прикрыть рот всем этим брюжащим оппозиционерам и недовольным там журналистам. За него все сделают европейские политики и чиновники. А возможно, спустя какое-то время они пойдут еще дальше и вообще вышлют в Россию всех бежавших оппозиционеров. Ну а что Курдов Европа Эрдоган уже решила выдать, почему бы теперь не отправить, не знаю, в подарок Путину всю команду Навального и журналистов дождя. Глядишь и прокачка газа со стороны... Газпрома восстановится в прежних объемах. Возьмем белорусов. Белорусы тоже попали под эту гребенку. И многие сейчас скажут, да вот, они в свое время не свергли Лукашенко, почему не свергли, я вам уже сказал, потому что протесту никто и близко не дал разгореться, да. Там сотни тысяч людей выходили на улицу, но это были исключительно мирные протесты, не такие, как в Украине, на Майдане. Совершенно нет, исключительно мирные, которые потом были задавлены кроваво, а сейчас вообще выйти никуда нереально. Первое. Второе. Беларусь сейчас находится в оккупации, в полнейшей оккупации Российской Федерации, примерно так же и примерно в такой же оккупации, как сейчас находится в Украине, например, Херсонская область. Все повыходили на площадь, вот показываю, все здесь, очень много. Вы даже можете сравнить эм, подавление протестов в Беларуси, найти видеоролики, соответствующие на ютубе не тяжело, и сравнить их с подавлением протестов, которые имели место быть как в Херсонской области, так и в самом Херсоне, еще в весной, в начале весны 2022 года и вы увидите что подавление белорусских протестов и подавление протестов в Херсоне чудесным образом выглядит абсолютно идентично то есть шумовые гранаты, слезоточивый газ резиновые пули и тут и там все это было применено сразу же к людям, практически сразу же таким образом удалось как в Беларуси подавить протесты так и в Херсоне так что теперь? Обвиним давайте херсонцев в том, что они не смогли э, на своей территории подавить российский режим? Давайте приравняем их к фашистам и запретим им выезд за границу? Ну как? Ну так же получается? С Херсона же летят ракеты по территории Украины. По территории э, той части Украины, вернее, которая не подконтрольна украинским войскам летят, так же, как летят с территории оккупированной Беларуси. Так почему такая вопиющая несправедливость получается? Херсонцам, значит, никаких санкций, а белорусов всех давайте в одну, под одну гребенку возьмем с россиянами и тоже запретим там выезжать и приравняем их там к фашистам. Учитывая плюс ко всему то, что подавляющее меньшинство белорусов поддерживают эту кровавую войну, а подавляющее большинство против нее и поддерживают Украину. Так почему к белорусам тоже приравниваются и применяются такие санкции? Но ответ я могу здесь на это все найти только один. Это делается потому, что готовится всеобщая мобилизация как в России, так и в Беларуси. И нужно, чтобы как можно больше, как россиянов, так и белорусов, пришло в Украину с оружием убивать украинцев. Таким образом, мы будем иметь как можно больше убитых уже в Украине россиян и белорусов. И, соответственно, украинцев, которых они успеют убить перед тем, как погибнут сами. Ну, то есть сокращение населения в действии. Дай бог, ну, вернее, я даже на это не рассчитываю, но... Может быть, один процент из ста есть, что там президент Зеленский по своей глупости выдвинул такое предложение, не обдумав его, просто сгоряча, как считают многие так называемые аналитики. Слова политика это поступок. Я прекрасно понимаю, сразу отбрасываю всякую попытку там, в чем-то обвинять Зеленского, потому что человек находится полгода в невероятном чудовищном напряжении. Я это рассматриваю просто как срыв. Просто как срыв. Но, с другой стороны, по какой нафиг глупости? Президент государства, которое находится в состоянии войны, делает такое заявление одному из авторитетнейших и крупнейших мировых изданий на весь мир, потом никак не опровергает свои слова, а дальше продолжает их подтверждать, как и вся его команда. Вот послушайте, что Арестович говорит, к примеру, советник президента. Надо понимать, что президент, он же... Ну, как бы, человек очень хороший и очень гуман. Если, его, если он произнес эти слова, они очень тщательно выверены и согласованы во многом с западными партнерами. Иначе бы он не сказал. Ну и как это понимать? Я только так это вижу. Я вижу это как конкретное выступление и конкретное действие, направленное против государства Украина. Потому что вместо того, чтобы призывать адекватных русских, которые несомненно есть, адекватных белорусов, которых большинство, покидать их страны, уезжать за границу, становиться в оппозицию, противодействовать любыми путями этому режиму посредством того же интернета, распространяя достоверную информацию о том, что происходит в Украине. Вместо этого президент Зеленский предлагает закрыть их в их странах, отрезать их от внешнего мира, таким образом Отрезать их от частично от информации и от того, что происходит во внешнем мире. Отрезать их от возможности увидеть, в конце концов, этот внешний мир, тот же так называемый загнивающий Запад, как любит повторять как белорусская, так и российская пропаганда. И, соответственно, подтолкнуть этих людей к тому, чтобы поверить этой пропаганде, что Запад действительно загнивающий, наверное, тем более вот, всех приравнял под одну гребенку, Пошел против нас, решил нас возможностью уехать с этой жопы. Что нам остается? Ну, наверное, право наша пропаганда. В такой ситуации очень многие могут подумать. Право в том, когда говорит, что ну, украинский режим фашистский, по сути. Ну, потому что немцы в свое время всех евреев под одну гребенку ставили. Чем это закончилось? Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения. 40% Латвии. дерутся страны НАТО. Берлин, Париж, Лондон, Брюссель. Готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится от использования тактического ядерного оружия? Америка готова будет вступить в бой за Трибалтийские Эмираты, которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных. Напомню, та самая Америка, которая ввела свои войска в Гренаду для защиты прав американских студентов, которые якобы были нарушены. То есть я, конечно же, так не утверждаю, что украинский режим фашистский. Я считаю, что российский режим, российское руководство – настоящие фашисты нашего времени. Но... Что подумают те люди, которых лишат возможности уехать, которых лишат возможности, возможно, стать на сторону Украины, когда они уедут? А может, если люди хотели из Европы приехать в Украину и стать на ее сторону на поле боя? А теперь, когда начнется мобилизация всеобщая в России, они станут на поле боя на сторону России. Кому от этого будет лучше? Украинскому народу? Кубинцев никуда не выпускать. Пусть свергнут кастро бежавших корейцев, перекидывать назад через забор кимом. Афганцев нафиг, это есть тут я перефразировал вас, к талибам отправить. Иранцев к эталам, евреев всех вернуть назад в нацистскую Германию, пусть Гитлера своего свергнут сначала. Логика же такая. Что вы думаете о сегодняшнем заявлении Зеленского? Мне ближе заявление Зеленского, когда он говорит, уезжайте и не платите деньги преступному режиму. Это абсолютно было бы правильно, и это я поддерживаю. К огромному сожалению, пятый пакет санкций и заявление Зеленского и некоторых других европейских лидеров, они являются, я понимаю, эмоционально, Почему они возникли? Но ну, они являются очень большой ошибкой, потому что загонять людей, которые набрались духу смелости, уехали из несвободной страны, как, кстати, и весь коллектив Дождя, а загонять их назад. Ну, вот что с вами будет, если вас загнать назад? У вас же всех там кого-то пересажают, кого-то долго, кого-то недолго, у кого-то отберут все. Вот и это то же самое, как в каком-то там, в 30-каком-то году э, проход с евреями не приняла Канада и они потом все э, по лагерям э, погибли в э, Германии. Это, это абсолютно то же самое. Украинцы, спросите у своего президента, там, возможно, посредством интернета э, или еще каким-то образом. Э, соберите какую-то петицию э, с соответствующими вопросами. Да? Вопросами, которые будут заключаться в том, а почему до сих пор по территории Украины пролегает нефтепровод российский, нефть по которому качается в Европу. Ну и тут, конечно, кто-то мог вспомнить, что экономисты, различные эксперты давно уже рассказывают про там про нефтяное эмбарго, про потолок цен на российскую нефть, ну и так далее. Но, как говорится, авоз и ныне там, впереди зима, и Европа продолжает покупать все ресурсы, до которых только может дотянуться. Например, на днях вышла просто удивительная новость, что только за июнь Россия заработала на продаже нефти и нефтепродуктов Евросоюз больше 7 миллиардов евро больше, чем в мае или апреле, и почти в полтора раза больше, чем в июне прошлого года. То есть Европа не просто продолжает покупать ресурсы в том же объеме, а по возможности и наращивает э, эти покупки, эти закупки и это потребление. Кстати, возвращаясь к Украине, можно напомнить, что нефтепровод через Украину замечательно работает, поставляет нефть в Европу, Европа исправно платит миллиарды-миллиарды долларов Путину, и Путин на эти деньги продолжает вести войну. Слушайте, я очень важную фразу скажу, очень важную. Скажу, Наказывать всех уехавших россиян и продолжать гонять газ через Украину, получая от Газпрома деньги и получая 3 копейки от Газпрома, а Газпром получает 30 копеек и они все идут на войну, вот это политика двойных стандартов. Спросите, а почему президент Зеленский не настаивает на том, чтобы и дальше вводились серьезные санкции в первую очередь против российских олигархов, которые являются по сути в большинстве своем кошельками российской политической элиты. Ведь подавляющее меньшинство из них попали под санкции э, Запада, а большинство под санкции не попали. Почему эти вопросы так остро не поднимает сейчас президент Украины Зеленский? И об этом недавно сказал также Навальный, Алексей Навальный, российский оппозиционер, сидящий сейчас в тюрьме. Внимание на экраны. С одной стороны, на уровне Европарламента, Конгресса и Сената США, национальных парламентов, есть полная поддержка массовых санкций против коррупционеров и разжигателей войны. А с другой, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Как это вообще возможно, что до сих пор в европейских санкционных списках нет главы «Газпрома» Миллера, главного путинского доверенного вора с 90-х годов? Человека, который буквально растащил «Газпром» и спонсирует теперь путинскую семью и любовниц? Объясните мне, почему глава «Роснефти» Сечин под санкциями ЕС, а Миллер нет? Расследование о главе «Газпрома» Алексея Миллера, команда Навального и журналисты издания «Проект» опубликовали в июне этого года. Авторы утверждают, что Миллер и его приближенные причастны к масштабным коррупционным схемам, которые позволяют главе «Газпрома» обогащаться за счет корпорации. Навальный отмечает, что из российского списка «Форс», где представлено порядка 200 миллиардеров, под санкциями только 46. Многие скажут об олигархах. Зеленский говорил ранее и сейчас периодически поднимает эти вопросы, касаемые введения против них санкций дальнейших. Но я что-то особое об этом не слышу. Я вижу, что сейчас поднимаются в первую очередь вопросы о введении санкций против абсолютно всех россиян и абсолютно всех белорусов с предложением вернуть даже тех, кто находится за границей в Россию. Многие скажут, что президент Украины Зеленский, вернее его офис, его окружение недавно там, э, по-моему, то ли Подоляко высказался о том, что речь шла э, о визах туристических и рабочих, но никак не о гуманитарных. Если кто-то хочет уехать, мол, с России или с Беларуси, гуманит гуманитарную визу можно получить без проблем и уезжать. Хрена с два без проблем. Гуманитарную визу в таких тоталитарных странах, как Беларусь и Россия, очень сложно получить. Все это мониторится соответствующими спецслужбами, такими как КГБ и ФСБ. И эти люди сразу, люди, которые подают соответствующие прошения на такие визы, автоматически э, оказываются в огромной опасности. Потому что все это мониторится и проверяется. Кто хочет уехать, по какой причине, а может предатель Родины и так далее. Потому что сбежать безопасно, Гораздо проще было бы путем открытия той же туристической визы, которая сейчас планомерно перестают выдавать как россиянам, так и белорусам. И это действие, несомненно, на руку глобалистам, то есть тем элитам, которые находятся в тени и стоят за всем этим действием, которое разворачивается на наших глазах, кровавым действием, в первую очередь, я имею в виду, Войну в Украине и все ее последствия, такие как мировой финансовый кризис экономический, мировой голод, сокращение населения, разрыв цепочек поставок и так далее и тому подобное. Так кто такой президент Зеленский? Патриот Украины или враг? Сейчас создается уже такой вопрос. Повисает в воздухе. Поймите меня правильно, дорогие украинцы. Еще раз повторюсь, я поддерживаю вас, поддерживаю Украину, но я категорически против того, чтобы усилять Россию в этой ситуации, когда ее нужно ослаблять, когда нужно способствовать тому, чтобы оттуда бежали человеческие ресурсы, как бы это грубо не звучало, но люди это тоже ресурс по сути, население, так этот ресурс нужно забирать как можно в больших количествах. Потому что мало того, что эти люди могут стать на сторону Украины, если они пока что колеблятся, но если уедут, могут стать на сторону Украины окончательно. Мало того, что если люди не попадут на войну и не пойдут убивать украинцев, когда придет соответствующее время, если уедут, так они еще и не будут работать на этот режим, не будут развивать или, правильно сказать, помогать выжить в этой ситуации экономике России, в какой бы сфере это ни было, утечка рабочих рук всегда только вредит государству. Так вот, вот вместо того, чтобы способствовать этому вреду, президент Зеленский предложил, по сути, укреплять Российскую Федерацию запретом на выезд для ее граждан. И призывом, еще более безумным призывом возвращать тех, кто уже уехал. Но, по сути, получается так. так. Так в чьих интересах действует этот человек на самом деле? Пишите свое мнение в комментариях к этому видео. Для Ютуба хочу сказать, что я ни в коем случае никак не хочу обидеть или дискриминировать президента Зеленского. Возможно, я ошибаюсь. Я тоже, как любой живой человек, могу ошибаться. Я просто высказываю свою точку зрения и свою позицию. Который говорит о том, что это действие президента Зеленского, на мой взгляд, и не только на мой, а многих экспертов и специалистов, как минимум катастрофически контрпродуктивно для Украины. А как максимум может привести к настоящей трагедии, которая заключается в том, что народы так называемого западного мира и восточного еще больше разделятся, еще больше рассорятся. И еще больше начнут враждовать друг с другом, что опять же на руку, как вы думаете, кому? Только тем самым глобалистическим структурам, которые стоят как за США, так и за Россией, ну и получается и за президентом Зеленским, который на них, судя по всему, также работает. Так же, как и тот же самый Путин. Поэтому то, что я э, сказал вам сегодня в этом видео, все это направлено только на то, чтобы открыть глаза тем, кто не объективно смотрит на вещи и призвать вас смотреть на эти самые вещи максимально объективно, потому что это жизненно важно, на мой взгляд, в этой ситуации, в которой мы сегодня оказались. Что значит объективно? Это значит э, не думать радикально, э, не мыслить радикально и однозначно. То есть в том плане, что вот президент Украины, все однозначно за Украину, за украинский народ. И действует только на благо украинского народа. Или вот вся Россия это абсолютное зло и каждый ее гражданин это исчадие ада. И с ними нужно покончить, им нужно запретить уезжать. И чтобы они там все сами варились в своем котле в этой России и там и подохли. Нет, это неправильное мышление, но может привести к беде. Понимаете? Посмотрите, что происходит сейчас с Крымом. Взрываются военные объекты. Пока каждую неделю, возможно, скоро будут взрываться каждый день, как это происходит на территории, к примеру, Херсонской области. Российские военные объекты. Что будет, когда начнется деоккупация Крыма? А она начнется. Вы думаете, Путин скажет, все, мы проиграли? Или объявит всеобщую мобилизацию? Опять же, пишите свое мнение в комментариях к этому видео. Я думаю, объявит всеобщую мобилизацию. И тогда вот народ Украины почувствует на себе результат тех призывов, которые сделал президент Зеленский. Заключающихся в запрете э, выдачи шенгенских виз россиянам. Россиянам, которые в итоге не смогли уехать из России. И в итоге, которые пойдут... Убивать украинцев, когда объявят всеобщую мобилизацию. Ведь только единицам получится, я убежден, только единицам получится, получить какие-то гуманитарные визы, чтобы уехать. Подавляющее большинство на такой риск не пойдут. Им придется остаться там. И стать убийцами. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на этот канал.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 здесь. Ставьте лайки, делитесь ссылками на это видео с друзьями, берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!